Да. Очень люб... Мы очень полюбили, правда? Рассказывай, Олег Григорьевич. Олег Григорьевич. Да, У кого дети есть? Поднять руку. Коима деца. А там что, нет детей ни у кого? Там никуда ни у деца. А внуки у кого-нибудь есть? и у меня пять. А сима Четыре мужчины и одна девочка. Четыримо то у тебя мужей и И я э, иногда э, стараюсь что-то написать такое для, для своих детей. И по некоторым своим петвам да напиши что за свой Возраст от десяти до пяти и внушить что-нибудь не так просто нынче, правда? Они часто с телефоном бывают. И те сами от 5 до 10 годишников, да. и сейчас не так уж и легко говорить о них, что те с телефонами си. И я написал... Рассказ для детей. И написав один раз, как за дитцами, два рассказа. Долго не буду вас мучать долго. один рассказ называется почему Маша не заболела. Не утягся, казва, за что Жили были папа мама. Живели Сережа и мальчик Сережа его младшая сестренка Бомжи Маша. Сережа и помалка тогда личка, Маша. Однажды сели они всей семьей. Виднош ця Только Сережа взял ложку чтобы кушать. Сережа ему ложится тогда еде, маш там указва. Подожди, сынок, Изчакай, нам надо сперва поблагодарить Бога. Да за пищу, которую Он нам дает храната, каждый день. Дава ден. Давайте помолимся. помолим. Папа с мамой закрыли глаза. И майка И стали молиться. И да се молят. А Сережа с, мам, э, с Машей Пак смотрели. И Маша гледат, Слушали и удивлялись. Если Они не знали, что родители покаялись. Ты не что родители покаялись? Папа стал говорить, «Татку договори, «Дорогой Бог Отец, Господь, Утец, спасибо Тебе за то, что Ты заботишься за о нас и даешь нам всегда такую вкусную и полезную и еду. И не ваш толку во и полезную храну. Мы Тебя благодарим и очень любим. Пусть эта пища сделает нас здоровыми. Не Мы не здравие. будем болеть. Благослови ее, очисти ее. Во имя Иисуса Христа. Имя Иисус Аминь. Аминь. Вы, дети, сказал Папа, и верьте, что так и будет. Да вярвать, и тоже скажите бъде, амин. И амин. Это означает, что да будет там. Значит, некогда и Сережа така. с Машей весело и, и громко сказали и амин". Весело и сильно казват пор, амин. И оттого, каждый раз, път, когда вся семья садилась за стол, семейство сяда на масата, дома или в кафе, в или на кафеней, везде, где бы они ни кушали, на дойдут, они всегда молились молят, и благодарили Бога и за каждый вкусный кусочек. Господа за Вскоре Сережа с Машей научились Скоро верить, Сережа и Маша доверять, что вот после того, как они помолились, лет, как туси помолят, Бог всегда их накормит самой чистой и здоровой пищей. И, и вот однажды и храна. И, в видныш, детском саду, на детская градина, куда водила мама Машу, Майка, все дети и заболели Маша, рвало, все и у них болел живот. Только бурели. у Маши не болели. Она Маши одна была буреш... радостная и здоровая. Сам у тебя Потом, когда все дети выздоровели. И когда Что в суп, который они ели. Случайно по деносмотру случайно попала инфекция. инфекция. Вот они и отравились. И Очень потом удивляли взрослые дети. много дети. И спрашивали, и почему и питали, так получилось. Что такая получилось. Все ели суп, все все суп и заболели. Все утровили, все а Маша не отравилась а сама Маша не не все и не все Почему так вышло? Это что так Маша отвечала ей, Маша Когда я сажусь, кушать, масата, я всегда тихонько а Богу тихо, говорю спасибо, на Господа благодаря. И молюсь, чтобы и симоля, он сделал супчик да и кашу. супечка и, и, и каши-то вкусная и полезная. Вот Бог меня и охраняет. Зато ва Господь мне пази. Нас Сережей. Нас с Сережей. Папа брат научил перед тем, Вашстане, как он нас всегда обучал. Я и молюсь. Я стимуля. Засмеялась Маша и побежала и играть. Шо, а, и за смело и Что что делала? Каза Маше да уйти и доиграть. Еще. И другий рассказ. Волшебное имя называется. Волшебное что? Волшебное имя. Волшебное имя. Но ну, первый рассказ, мне кажется, с пищей актуально. Первый рассказ с а? хранатой много актуален. С нашими актуален. Сосисками, сардельками, кремничками, на всем, что продается, все, что дети научные до символизируют. Они будут будут спасены. Вы прикидываетесь <свят> Не обязанность ли наша научить наших и детей... Значит, всегда молиться молиться и да с и второе не менее актуально, если новости И читать. Второе, не а Сегодня в отношении детей. На детсата, даже не атака. Даже не а война. Атака, а война. Педофилийская. атака, война? Вы это не слышали? Волшебное имя. Два Волшебный друга, имя. Витя и Андрей, Два играли в повторяется дома. Витя и Андрей за что-то. Неожиданно к ним подошел какой-то высокий, наклонный человек. Чичу. незнакомый дядя Не и улыбаясь сказал что ночью и се, казачи, за гаражами совсем рядом что, совсем наблизу, перевернулась грузовая машина и из нее выпало очень много конфет и много бомболи, они рассыпались по земле и, по и попрятались в траве и се в сейчас треватам. он идет их собирать и, и Гисебира, ему очень нужны помощники все нуждают помощники. Если Витя и Андрей помогут, ему, и Андрей ему помогут собрать вкусные, красивые и да дорогие конфеты, конфеты то им бомбони, за помощь и работу за он даст по большому мешку то такие. Им по гулям чувался с Обрадовался бомбони. Витя и говорит о том, что зарадовали и казывают. Пойдем, Андрюшка, поможем дядя. Мне кажется, и давземем на себе Угостим маму с папой почерпим, мама, и моей сестренке и дадим. И катя Будем угощать всех друзей. Андрей приятели. не захотел идти. Он сказал мне, мама не разрешает ходить с непознать. Я не пойду, и ты не ходи. Иди не Давай не будем жадными и Нека... лучше спросим разрешение у мамы. Не и потом пойдем. Если Не послушался его Витя. И Витя и сказал, не послушал. сказал ты сестра, клянется. А пока сам смел. И пойду с этим дядьми. И, и уйти наберу да себе много чичу, конфет, тогда у меня не проси. Да да и пошел Витя с незнакомым человеком с за конфетами. Человек и а Андрей остался во дворе. дворе. Как только зашли они за, за гаражи. Гаражите, дядя оглянулся по сторонам. И и неожиданно схватил меня не за шею. И стал срывать с него рубашку. И забошнул до... Му... мальчик за Но мальчик зажал ему руку. И прошептал ему, что чтобы Витя замолчал и начал ему убить. И на четвёртый Испугался Витя. Витя сестрессно и, и разбрался, что из-за своей жадности не послушал. Он попал в руки страшного бандита. Что же делать? Как Фодо Ведь изо всех сил пытался Витя вырваться. Ведь я сосчитывал все силы на Но тот, тот был очень сильный. Но тот был очень сильный. Но тот Сейчас он меня убьет, тот был был очень сильный. Но Но си как, бабушка, как баба, рассказывала ему рассказывала про Бога Который очень любит всех детей. Если они попадают в беду, в всегда приходят к ним на помощь. Им на помощь. Бабушка говорила, казвала, что имя Иисуса, имя Иисуса волшебное. Волшебно. И если верить в него, в него и позвать на помощь, Он помощь, обязательно поможет. И Витя рванулся изо всех сил и, видите, и громко крикнул Иисус, извикал, Иисус помоги мне. Помогни в то же мгновение, Все, руки мгновение, страшного дядьки ослабли, на то Витя соуслабили. вырвался на свободу, на свободу и побежал домой. И в кышти. Отбежав несколько метров, не он метров, оглянулся и увидел, то есть, поглядно, как два неизвестно откуда появившихся полицейских. Не Появились сегодня полицай, с пистолети в руках. Повалили бандита на землю. захвалили този на землю. и заковали его в железные наручники. Один полицейский улыбнулся Вите. И, и, говорит, «Не бойся, и каза, мальчик, Мы вовремя подошли. давно ловим этого преступника, который сбежал из тюрьмы. И пытается охотиться на детей. Обрадовался Витя. И то есть Улыбнулся и увидел, как к нему бегут и папа, мама и его друг Идват Андрей. Майкому, татку, и такая Иисус и приятел, Андрей. спас Витю. И Иисус спасил Навсегда Витя, он запомнил, что, что надо служиться родителям, и никогда не служить незнакомых и людей не, на улице, не никого, чтобы не познать, они не обещали. Ку -ку, как вот и, и, и самое убеждал, главное, и главнуку, Витя понял, Витя разбрал, что, Иисус что Иисус Христос лучший друг детей. И, и, детей, и, всегда, и всегда, всегда, всегда поможет каждому мальчику и девочке, если они Попав в беду, Ако те верой, в беда, с верой обратятся к Нему с за помощь. Стоят только да Спаси, меня Спаси меня Иисус. Он обязательно придет, на помощь и выручен из, из любви. И ще ти помогне Аминь. Амин.